Кого? Мускулу покажи. Пускалю. Вот эту? Вот подними, да, да. Видно. Повыше немножко. Нельзя забанят. Да ладно. Будет. Арнольд вообще курит. Пошла его и попе. Сделаю уже в плане. Чуть-чуть занимайся по жизни бобжу Помжишь. Печально. Приезжай к нам. Ты откуда, сам? Садись. Садись. А ты откуда? Я, с Москвы. С Москвы самой? Да. Реально с Москвы? Ну, не сам в центре живу, а любишься Люб... Любовцы, да? Любовцы, любовцы. Да, любовцы. А давно живешь? Да нет, пару лет. Участие, да нет, я думаю, там месяц, да нет, пару лет. Я из дома не ухожу. А, боишься, что примут, да? Да, там любят, даже Да, да, да, да. Да, да, слышали, слышали. Бы у даже у, даже раз... у нас в Украине, в Украине, пишут, что там Люберцы пизда там крепят. Там же не знаешь, и этот Бог. Был... Как канал, или не канал? Пустырь, короче, был. Куда здесь? Ну, все... ну. То все ходили туда. Это, работе, а, это, это, а, я понял. А ты в Украину не хочешь, да? идти? А что я там потерял? Там ничего. Ну, у вас там девчонки ничего такие, да? Ну, понятно, девчонки. Да, да, да, да, может, они больше умеют готовить такие. Больше умеют готовить, а ты же больше кушал? Да, у меня же украинка была. А, тебе двое шварило. Блин, еще тебе эти, эти сопли там вылазит. Ты, ты видел? Будь, будь культурно, блядь, его я буду камера показывать. А он на меня просто так заколол, я думаю, что это за тема там. Да, Понял? Хорошо, я... хорошо, что ты в рот не засунул его. Что?